Теперь давай поговорим о трейдинге. Все же хотят твой граль услышать, понять, да, то есть как же миллионы заработать. что я скажу? Ну по секрету. Опиши свою рабочую обстановку. Как и где ты торгуешь, и с чего начинается твой торговый день? Я дома, потому что у меня ребенок школьница, и, ну, как бы я предпочитаю все-таки зависеть от самой себя. То есть время mm -hmm. распределять под себя, а не время, чтобы. То есть над... не офис, не коворкинг дома. Да, чтобы не время надо мной владело, а я, над... а я над временем в данном случае. То есть распределяю я день свой так, как получается, потому что я не сижу стабильно а, за терминалом там шесть-восемь часов, да? То есть всегда постоянно. Я этого делать никогда не буду, uh -huh. потому что, ну как, это не жизнь биржи моей заключается, а биржа всего лишь часть моей жизни, то есть отношения у меня такое. Uh -huh. У меня есть ребенок, у меня есть семья, у меня, у меня много кучи развлекательных центров рядышком, куда я могу съездить и где мы можем провести время. Поэтому я это понимаю, а детство уходит, и оно потом не вернется, поэтому я расставляю приоритет другие совсем. Что касается биржи, я утром, вот, к примеру, ребенка отвезла в школу, я приезжаю, открываю терминал. Сразу, без какой-либо медитации условно? Нет, у меня я уже просыпаюсь с улыбкой на лице, mm -hmm. но я, я человек такой сам по себе, mm -hmm. поэтому это. Вот, я открываю терминал, с чего я начинаю, да, так как мы все торгуем внутри дня, да, mm -hmm. я иногда, конечно, дневной график посматриваю, чтобы хотя бы понять, что вообще, где мы находимся, да, в глобальном масштабе. Но так как он для входа внутри дня не подходит, да, то, естественно, что он как бы так, просто чисто для меня, да. Но, Держать скажем, руку на пульсе, что происходит с да, Типа информация так, как бы образная, в общем, угу. она ничего не дает. У меня есть три основных графика. Так, это часовик. Так. Это range US 10.20. 20 так. И э, это э, пятиминутка. Пятиминутка. Ранний ЕС есть только в Атасе. Да, я только в Атасе торгую из-за mm -hmm. этого. Хорошо. Что происходит дальше? То есть у тебя есть три графика, ты их э, анализируешь. Дальше. Я смотрю, на что я дальше смотрю. Я смотрю, э, я черчу уровни, да, э, максимальный объем. А по дельте выделяю уровень с кластерами. Угу. Причем я кластер, уровень с кластерами не свечку выделяю, да, а именно сам кластер. Угу. Он, э, ну, как э, по моей практике, он отрабатывает лучше, чем когда свечку натягиваешь. А ты торгуешь какой инструмент только? Нефть. И все, и после этого я четко понимаю. Иногда дневка показывает, какое примерно мне ждать движение в течение дня, да, угу. можно определить по дневке. Но... Конечно, в основном времени сложно сказать это все, поэтому дневку во внимание, в принципе, не берем. А вот, дальше я смотрю уже по реакции в течение дня. Я расставляю лимитки на, как я считаю, на гарантированный уровень, да? Угу. И просто жду. При этом я занимаюсь своими делами. То есть ты могу... ждешь подтверждения, ты проанализировала, а дальше уже срабатывает Нет, теория вероятности. Подтверждения редко жду. То есть, если я этот уровень выбрала, да, mm -hmm. именно, и поставила лимитку и готова ждать весь день, допустим, этой сделки, mm -hmm. значит, я уверена в этом уровне. Сразу со стопом, либо ты стоп потом ставишь? Сразу со стопом. Mm -hmm. То есть, я сразу ставлю стоп, сразу ставлю лимитку и начинаю заниматься делами. Я в этот момент могу ехать куда угодно, mm -hmm. да. Я в случае чего, я могу зайти через и посмотреть, что там то происходит. ты в любом случае контролируешь, компьютер у тебя работает и если что-то… Да, компьютер у меня включен, и если, mm -hmm. допустим, что-то нужно а, посмотреть, mm -hmm. то э, ну, я по TeamViewer захожу, mm -hmm. пробки особенно времени много постоять. Ну mm -hmm. mm -hmm. да, тем более в Московске. Да, а постоять, посмотреть, может зайти. Ну, я все равно это так, поглядываю. Ну, mm -hmm. вот так вот сидеть с дрожащими руками думать, блин, ну когда ты туда дойдешь или что-то еще. Нет, я этого делать не буду. Как ты считаешь, чем дальше находится трейдер от терминала, лучше ли его торговля или хуже? Как понять, чем дальше? Трейдер это самое слабое звено в торговле. Ну, в первую очередь, его эмоции. Okay. То есть мы не тебя берем, а в большинстве случаев, что трейдер зачастую сам вредит. Слишком рано закроет сделку, испугается, а. переведет в безубыток. Ну, Если не в, не в порядке с головой, то однозначно. Вот. А Как считаешь промежуточный вариант, пока трейдер только выстраивает свое эмоциональное состояние правильное? То есть он хорошо умеет анализировать? Он выставил take profit, и ему уйти как можно дальше, смотреть сериальчики, либо вообще уйти из дома, заниматься своими делами. Будет ли это лучше для трейдера, для его торговли? Потом он проанализировал, а дальше уже как рынок рассудит. Ну не знаю, если он психологически нестабилен, то сомневаюсь, потому что он будет сидеть, у него этот фильм или какая-то игра будет не в радости, он будет в мыслях, в рынке. То есть здесь нужно просто-напросто для себя четко, вот я к чему и говорю, что сядь ты там, да, вот трейдер, допустим, который, да, сядь ты, проанализируй четко, ну, не уверен ты, что рынок тебе даст 50 тиков, да поставь ты тейк на 20. Ну, на, на 25 у тебя, стоп, допустим, 13-15 тиков, ну, поставь один к двум, это тоже хороший результат, mm -hmm. показатель. С таким результатом, торгуя 18 рабочих дней в месяц из 21, да, Тебя возьмут запросто в S&B Capital. Легко. Один к двум. Если каждый день, ну там 18 рабочих дней будет. тысяч а... долларов уже больше, чем большинство в России зарабатывает за месяц. Потому что 300 тысяч рублей. Хороший доход. Все относительно, скажем так. Ну, для большинства россиян. Да. А... Если сравнивать, да. Математический тейк профит, либо по ситуации. Ну, смотри, все зависит, опять же, от как трейдер к этому относится. Ну, от психотипа, абсолютно верно. Твое мнение исключительно. Ну, ты знаешь, вот смотри, вот если я вижу большой уровень вверху, да, и следующий уровень далеко внизу, далеко. Uh -huh. Я не уверен, например, что сегодняшний день будет импульсный, да. К примеру, я уехала, я не вижу, что происходит в момент времени. Mm -hmm. То я не буду жадничать Я поставлю тейк там на 40-45 тиков, mm -hmm. тиков Чтобы споко... забрать хоть что-то Да, я заберу свои 2000 долларов 1600. Mm -hmm. Я не буду вообще париться А остальное рынок Забирай что хочешь mm -hmm. Я даже вообще не буду забрать. То есть нету цели забрать все это движение Как у большинства трейдеров Прям зашел и прям по хаям Да вышел. они дураки, если они так думают Они это все движение никогда не заберут Понятно. Один только не в рост ну ты же сам знаешь прекрасно. Да я-то знаю. Сколько времени в день ты проводишь на бирже в целом за терминалом? В среднем? Нет, от пяти минут до шести часов. Это предел. То есть в среднем где-то два-три часа. Почему? Потому что у меня очень часто бывает, когда я встаю... Зашла, полетела. Да. четыре контракта, к примеру. 30, 40, 50 тиков импульсом я выхожу. Я больше уже в рынок сегодня и не... И потом в... Ин, Инна в скайпе. Ребята, я на сегодня все. Да, я на сегодня все. Потому что мне хватает а, там, полторы, 1600, тысячи долларов в день. Это хороший заработок, это неплохо. Ты сейчас говоришь, что большинство в месяц только не зарабатывает. Ну, никому не мешает это сделать. Это все зависит от человека. Сядь, анализируй и сделай. И все. На самом деле, вот я тоже раньше, вот я просто uh -huh. Я тоже раньше смотрела: блин, а вот елки-палки, а вот Радченко, Толя, блин, 85 тысяч долларов в день заработал, лучший день у него. А Марков, блин, э, как его зовут, я уже забыла. Лешка, елки-палки, да как они так это на этих акциях торгуют? Да елки-палки, я когда села на этот, на фунт, я же сначала с фунта начала. О, а как всё... ты меня замучил тогда со своим фунтом. Да, я же с фунта вообще начала. Это была моя самая любимая валюта. То есть из валют фунт самый любимый, потому что он неадекватный, как и я, в общем. Просто так. И мне нравилось, как он летает, как он ходит, и на нем мне прекрасно... Тебе движуха нужна? Получалось, да. Мне нужно это. Потом ты переключилась на золото. Да, на золото я переключилась, но... Недолго золо... просидел на нем, насколько помню. А, ты знаешь, а, с золотом я долго думала, а какой, как определиться за стопом. Потому что я привыкла торговать с маленькими стопами. А там где-то а, 3 доллара а, надо ставить. А золото маленький стоп не прощает. И тут, опа, что-то как-то, я думаю, золотишко, что-то мы с тобой никак подружиться не можем. Так, мой любимый S&P 500. СНП это твой любимый, я его ненавижу Потому что он не ходит <свят> Потому что он тормоз <свят> Но... Зато дает время подумать Не-не-не, <свят> вообще не мой вариант а Почему нефть? Потому что она активная Она активная, она очень волатильная нефть И знаешь, как-то у меня с ней срослось, с этим инструментом он считается одним из самых сложных инструментов нефти. Это мне в Goldman Sachs еще сказали. Почему? Ну, во-первых, она очень сильно зависит от политики. Так. То есть, чтобы хорошо торговать нефть, нужно хорошо разбираться в экономике и политике. Ты изучаешь Сах... экономический календарь финансовый? Да. Угу. Я почитываю, я не то, что изучаю, но я почитываю, потому что без него угу. никак. Несмотря на то, что вот эти все новости, они на рынок, не влияют никаким способом, и это мне банки объяснили, как это все работает. Это обычные манипуляции просто, потому что любая новость заложена в рынок уже до этого за То есть, собирают хомячков и потом их... Да, да, да, да, да. да. Ну, это как обычно. А вот. А что касается... Вот. Поэтому в плане нефти они сказали, что... Ну, сложный инструмент, но очень благодарный. И я как так к их советам прислушалась, и все. я перешла потом только на нефть. Uh -huh. то есть нефть, uh -huh. золото тоже хорошо, но не твое а не то, что не мое, мое, я его понимаю золото, как входить, все понимаю но проблема в том, что мы золото э, в, в этом в ТСТ, есть только биржа Комекс. на комиксе всего лишь 10% от всего объема золота всего, которое существует в мире uh -huh. то есть, чтобы uh -huh. хорошо торговать золото нужно использовать биржу Айс так Потому что она показывает реальные объемы золота. Вот если ты посмотришь эту биржу, то увидишь золото и там реальные объемы. И реально, как именно как оно, куда оно пойдет, там все видно по объему четко. Mm -hmm. То есть, вообще, ну именно профессионалам, кто торгует золото, нужен, нужен не Comex, а именно Айс. И у всех этих ребят, у кого, ну, а в Goldman Саксе, у кого золото, у них у всех Хайс. Угу. Мы с тобой начали обсуждать уже затронули топ-стоп трейдер. Давай подойдем к сути нашего интервью. Ты получил 50 тысяч долларов управления. Угу. Как легко, либо наоборот, как сложно оно тебе далось. Потому что ты привыкла к одной, скажем так, к одному стилю торговли, а топ-стоп трейдер это немножко другое. Никита, я тебе рассказывала. Потому я помню, как долго ты материлась на них. Начнем с самого начала. Какие они редиски? Когда мы с тобой начали работать, познакомились, начали работать, да? Я начала проходить сразу комбайн на полтинник. Но со своей психологией, со своими суммами, да, со своими рисками, блин, я думаю, я думала, я да, я реально материлась. Это был какой год? 17, насколько помню. Это был да. Нереально было очень тяжело, потому что. Потому что я первый э, комбайн, наверное, проходила 4 месяца на полтинник, потому что я вообще не понимала, елки-палки. Ну, как, как здесь можно вообще выжить? Да, как это так, тысячи баксов в неделю. Вообще, ну это ж нереально, ребята. Вот. И, кстати, что могу сказать? Именно твой пример, реально твой пример мне помог это сделать, потому что ты когда сказал, да блин, да что ты постоянно в рынке? Ну возьми ты 2-3 сделки и хватит с тебя. Что ты это? Я раз Раз ты мне сказал, я мимо я пропустила. Потом, еще раз, когда мы общались, тоже я ругалась на теста, ты мне тоже совет давал. Тоже я так уже в полухо послушала. И третий раз до меня доперла. Блин, ведь Никита мне это говорил. что я раньше-то его не послушала? Нужно надо же обязательно в свои грабли наступить. Успех в прохождении стоп трейдера это Ну Тст это твой толчок был от тебя пошел. Я понял Брать а -а -а. какие-то фиксированные движения находиться как можно меньше за терминалом или... Вот смотри Вот чисто логически, если посчитать, да Вот что такое 300 долларов в день Заработка? это один тейк профит ну просто это да, это один тайк профит. Это 15 тиков двумя контрактами. Угу. Теперь давай посчитаем. 300 долларов рынок дает всегда. Так. Абсолютно всегда. Каждый день ты 15 тиков можешь закрыть. Вопрос в другом, хочешь ты их закрыть или угу. нет. Теперь давай. 300 долларов умножить, к примеру, ну грубо говоря, на 20 рабочих дней. Вот, шесть пожалуйста, 6 тысяч. тысяч долларов твои. Пожалуйста, 360 тысяч. один, 11 2 пройден Да, все. Никаких проблем на самом деле. И пока я это не поняла, у меня ничего не получалось. Потому что мне надо было в день полторы тысячи долларов минимум. Понимаешь? А, опа, а рынок нет, Инна. Фигушка тебе. И все. И никак. То есть правильно я понимаю, совет дадим трейдерам. Если вы хотите пройти топ-стоп трейдер с первого раза, желательно, научитесь брать гарантированное движение. Не надо жадничать. Ну вот просто, вот смотри, а, сейчас а, вернемся немножко к американцам назад, потому что те, тема это как раз по теме. А, у нас там был тест. Посадили 20 трейдеров, всем дали бизнес-план. Всем. И сказали, вот, а по бизнес-плану нужно было как? А, вход в сделку а, должен быть со стопом 20 тиков. Так. У нас должен был быть. И цель должна быть тоже 20 тиков. Не больше не меньше. Ровно То есть один мягче. к одному? Да. Угу. Ровно двадцати. Как ты думаешь, сколько человек выполнило? Мало. Ни одного. Ты И я что? в том числе. Почему? Потому что мне хотелось не стиков взять, мне хотелось, знаешь, у меня какое чувство было, мне хотелось, думаю, блин, сейчас я зайду, 20 стиков, цена идет в мою сторону, а, им надо всего лишь 20, а я 30 возьму, а меня больше похвалит. Угу. На инициатива говорить, оказалась был... наказывай. Ага. Я понял. В чем смысл было этого задания? Научиться чувствовать рынок или выполнять чет четкие условия? Выполнять четкие условия. Именно выполнять четкие условия. Чувствовать рынок, я же говорю. Стратегия, ты всегда зайдешь. Угу. Как торгуют Goldman Акси? Это вообще отдельная история. Чистый график, часовой дневка у них. И младший таймфрейм. Они иногда переходят даже на, на одну минуту. Угу. Бывает такое. Угу. Вот. Все. Больше ничего. Везде у них среднее. Везде среднее. И знаешь еще что? Каналы, Никита, каналы правильное построение каналов. И все. У них в голове четкая психология. да? У них Они четко знают, что им нужно. Они торгуют по палочкам. Они великолепно торгуют. Ну да, еще используют эти э, вертикальные объемы. Ну да, еще кластера у них есть. Это есть. Ну вот кластера, ладно, спасла ситуация. Нет, кластера есть. Они даже мне эти кластера, настройки кластеров сами давали. Они у меня сохранены на золоте, именно правильные настройки кластеров для золота, какие смотреть, и по нефти также. В чем секрет твоей торговой методики? Главный секрет. Да, Никит, да психологии секрет. Хорошо, ладно. Уберем психологию. Да, чисто трейдинг. Есть ли это какой-то граиль? Ну, стратегия обычно. То есть там ничего сверхсекретного нету, Сверх такого сложного, какие-то волшебные индикаторы, лента волшебный есть. уровень. Лента есть. Лента меня, кстати, во многих ситуациях спасает. Очень во многих. Это правда. Что лучше, лента принтов либо биктрейд? Лучше и то, и то, на самом деле. Они Их нельзя взаимозаменить. Uh -huh. То есть, если ты бикпринт уберешь, ленту поставишь, Но ну, это не совсем, это разные вещи немножко. Uh -huh. а если использовать ленту принтов, это все-таки уже начинается скальпинг или для позиционной торговли она тоже помогает вам начнем с того, что ленту, вот мы американцами объясняли, ленту они, конечно, используют на акциях. Это э, индикатор, который идеально подходит для акций. То есть, э, э, ее, ее можно, конечно, на CME ее вообще не используют. Ее используют на, на золоте uh -huh. и на нефти можно использовать. На нефти, э, опять же, э, на нефти можно использовать для коротких вкодов, скальпировать, но я этого не делаю, это очень тяжело. Это зрение, это дополнительная нагрузка на терминал, потому mm -hmm. что лента очень сильно тормозит все пространство. Ну и я даже не знаю, нет необходимости вот в этих пяти-шести тиках. Больше, ну, я не считаю, что это нецелесообразно. А вот как я ее использую, мне она нравится в плане того, что если, допустим, цена подходит к какому-то уровню, а там у меня стоит лимитка да, mm -hmm. допустим, на покупку. Mm -hmm. И я по ленте могу определить. А вижу, будет пробитие уровня или будет отскок. Вот в этом случае мне лента помогает очень сильно. То есть, если я вижу, что идет четкое вливание в продажу, я просто лимитку убираю. Mm -hmm. То есть, вот когда и... ты видишь, что по ленте проходит продажа, mm -hmm. у тебя лимитка в покупку, ты лимитку убираешь. Однозначно. Это у меня, ну, как бы это... Mm -hmm по бизнес-плану. То есть, чтобы тебе а, лимитку оставить, необходимо, чтобы помимо продаж, да, то есть, ну, естественно, они будут, да, то есть были крупные заявки в покупку. Да, да, да. да. Mm -hmm. То есть, я вижу реакцию, что все вот. А, заявки по рынку, либо лимитные ордера в покупку также должны срабатывать. Или ты не разделяешь рыночные заявки от лимитных? Ну, в ленте же только рыночные заявки. Ну, на самом деле, там можно определить, да, то есть, когда... Там можно определить, но это, как тебе сказать, это немножко сложновато. Там же есть еще понятие айсбергов, поэтому, как бы, ну, я больше смотрю просто саму реакцию, когда uh -huh. цена подходит к уровню, с какой скоростью она идет, как быстро, да? То есть а, ты еще ты, смотришь скорость ленты? Обязательно. Она идет на снос стопов или, допустим, скорость да, быстро возвращается. Что они хотят сделать? Либо они заманивают продавцов, чтобы улететь в лонг, допустим, да, вместе со мной. Либо они, наоборот, вливают больше-больше-больше объем, чтобы пробить и вообще улететь там вниз. То есть, uh -huh. э, все зависит от того, от ситуации. Все от ситуации. Uh -huh. Мне только дай возможность поговорить, да? На самом деле, Никит, я это немного разговариваю. Я вообще, Вы обсуждали да, момент. Я просто тех людей, чтобы я не распыляю свою энергию, свои силы на людей, которые меня не понимают. Uh -huh. да, Которые, допустим, ну, которые, с которыми разный менталитет, разные э, мировоззрения полностью, я про них ничего плохого не говорю, я никогда людей не, об, не осуждаю. Потому что, ну, это его право, это его жизнь, и за, э, у каждого действия есть последствия. Если он что-то mm -hmm. сделал, то да, эти последствия будут отвечать он. Поэтому я с такой колокольни просто рассуждаю. На самом деле я постоянно говорю о психологии, но, к сожалению, все это слышат, либо хотят слышать, либо считают, что кнопка бабло находится в другом месте, поэтому, поэтому как-то так. Я даже с инвесторами, кстати, по этому поводу, у меня с ними ставка 70 на 30. Ух ты, я вот это вот интересно, потому не что мне говорят... соглашаюсь так. на любой процент. Я понимаю, что это поток, не будет, не будет один тостопуз, будет второй. Так как они реагируют? И смотри, они о тебе как-то узнают. Допустим, да, то есть приходят, а ты такая. Ну, это буду... по старым связям, Никита. Это все, что вот с Сбанка осталось, потому что общались, они между собой это как сарафанное радио. Угу. То есть, и, и, как бы сейчас ни рекламы, сейчас, то есть ничего такого нету. Я нигде не, свечу, не свечусь вообще это просто вот старый возник тест, да? вопрос тогда, который очень много трейдеров интересует, не все хотят пойти в топ соп но и не у всех есть деньги для своего счета по поводу инвесторов я всегда был за то, чтобы вкладываться в продукт и дальше уже по сарафанному радио тебя, о тебе узнают, исходя из твоих результатов, что ты порекомендуешь, как привлекать искать инвесторов в России Никита, они нужны? Представим, что у трейдера реально нет денег. То есть, предположим, что он даже умеет торговать. Он хорошо торгует, но своих денег нет. Вот, а, с инвестором это совсем, 700, совсем другой уровень, другой стиль. Угу. А, честно, мне эта работа не нравится. Угу. Потому что эти люди, они не понимают, куда вкладывают деньги. Они бестолковье. Угу они в этих делах безграмотные полностью. Если они что-то где-то услышат по верхам, по верхам, а потом когда начинаешь с ними обсуждать более подробно, опа, не, меня так не устраивает. Я говорю, ну не устраивает, вон, выход, пожалуйста, ищите другого трейдера. Я начинаю вставать, у меня всегда фишка. Я одеваю пальто, плащ, неважно что. Если летом, так просто встаю, беру сумку, я говорю, ну, я думаю, чаем вы меня угостите. <тум> И начинаю уходить. Ина, Инна, нет, давайте, давайте, давайте обсудим. И возвращает меня обратно. Я сажусь обратно. Я говорю, что будем обсуждать? Ну, а что вы так резко? Я говорю, я не буду на вас время тратить. Я говорю, у меня еще таких, как вы, еще пять человек. Я говорю, вы думаете, что? Я говорю, я не я вас заинтересована, а вы во мне. Я говорю, вы тратите мое время. Ладно, все, давайте, я согласен на ваши условия. Все. И вот эта вот, <свят> вот, вот фишка. У меня все в этом плане категорично. А это именно фишка, либо ты действительно так считаешь, и, и даже из человек не остановит... Нет, нет, конечно, я так реально считаю. Это же все из головы идет. У меня просто почему-то я так считаю, и почему-то у меня такая реакция сразу на них. Я сразу встаю, все, счастливо. Просто и все. А... <свят> Смотри, Я но бы... ты уже, скажем так, зажравшийся трейдер, да, то есть объективно говоря, один из лучших в России, а может быть и в мире. А если мы говорим про трейдера, который только делает первые шаги, понятно, что ему не стоит связываться а -а -а. с инвестором, да, но тем не менее он же не может психологически себе взять и позволить, он же будет бояться. И зачастую трейдеры, знаешь, как делают, они идут на уступки, то есть они соглашаются на все, им говорят, 50% много, давайте 30%. И они такие, да-да-да, а? главное дайте мне деньги управления. Ну и это трейдеры, которые не ценят ни свое время, ни свои силы, ни свои нервы. Я даже на 50 не соглашусь. 50 на 50, помнишь, у нас с тобой был разговор? Помню. Я Помню. не соглашусь даже на такой процент. <клышко> Нафиг мне это надо? Никита, вот смотри, вот чисто логически, у -у -у. вот с моей, да, колокольни, я сужу, исходя из, из себя, Логично. да? Да, вот смотри. Я <связь> в месяц могу сделать столько, даже больше, чем даст мне процент, э, это инвестор. Так. В смысле? не, нафига мне инвестор, он мне звонит в 2 часа ночи, так. вообще без мозгов, может узнать, о, привет, подруга, это вот из опыта, как дела, как жизнь, прилетел откуда-то, привет, подруга, а я тут классно отдохну, и и послать не пошлешь, потому что инвестор, и, и поговорить, ну блин, ну не ненормально. Вообще нормально, Или в 5 утра. О, привет, доброе утро. Просыпайся, такая погода классная. Я только с пробежки. Да и елки-палки, блин, с пробежки. Чтоб ты споткнулся, думаю, про себя. Ну, то есть, понимаешь, тут э, э, с ними на самом деле очень тяжело работать. Они любят выпендриваться, очень многие. Понимаешь, что они... Э, понимаешь, вот э, мне приятно общаться с людьми, которые заработали большие деньги, свои миллионы, да, которые именно мультимиллионеры. Сразу поясню, для меня человек именно мультимиллионер, который имеет ну, у себя, да, ну, где-то от 15 20 миллионов долларов. Для меня это мультимиллионер. Меньше 15 я даже не рассматривал. Вот. Да, я понимаю, что вот он заработал все своим умом, трудом, там, да? действительно, они все воспитаны, все культурные. А остальные, которые воровством через убийство, там переступили через кого-то, пошли дальше, они все, я не знаю, все с они все хамы на самом деле. Они, у них нет ни нравственности, ничего. Эти люди аморальны, просто аморальны. Поэтому с такими людьми очень тяжело работать, потому что они не, не понимают, что у меня дома муж, дома э, дочка, он мне приглашает в дорогущий в Москве ресторан, заказывает кофе чашку за 15 тысяч рублей. И он мне пытается показать, что типа, о, он крутяк, я, да я тоже могу оплатить такой кофе. Только вопрос в другом, что нужно ли, я в этом кофе вообще не разбираюсь, что ты мне за 15 тысяч заказал. Ну, то есть, если я не понимаю в этом кофе, я его за 20 тысяч, я его ну, не распознаю, я его не оценю. Ну, понимаешь, ну, психология ну, вообще дурацкая. Тогда твой совет начинающим трейдерам по поводу инвесторов. Я считаю, что это очень тяжелый труд начинаться на исторов, потому что можно, могут голову оторвать. А нужны ли они вообще? Никит, а смотреть для чего. Если ты частный трейдер, mm -hmm. да, но при этом у тебя есть счета, то они не нужны. Но если ты хочешь открыть хеджфонд, да, или какую-то фирму, mm -hmm. в которой должно быть сконцентрировано большое количество денег, и ты понимаешь, что в ближайшие дни, там годы, два, три, тебе количество денег это не заработать да, самому одному, Тебе нужен рост капитала. По каким-то причинам, да. Тебе нужен рост капитала. Вот здесь вот на ресторанах нужны однозначно. Без них никак. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть я считаю так. Я mm -hmm. считаю, что если трейдер начинающий, но ну, откажи себе в чем-то, сэкономь на чем-то. но ну, открой себе депозит, если ты умеешь торговать. Ты то с тысячи долларов, ты эту тысячу долларов mm -hmm. разгонишь вообще легко. Ну я такого мнения. Но а, связываться а молодому трейдеру неопытному да, с инвестором не советую. Вообще не советую. Mm -hmm. Я считаю, что это очень необдуманный шаг, потому что инвестора разные. Согласен. Бывают такие, а зачем вы делаете вот эти красные сделочки? Они же убыток приносят. Вы же видите, надо делать только синенькие сделочки. Ну то есть, мозгов нет. Я тебе говорю, инвестора, они не нужны сами сами. Хорошо. Начинающий трейдер Ему идти на Форекс, потому что там вход меньше, открывать счет на ЦМЕ, либо идти в топ -соп Трейдер. Я думаю, ему надо начинать с топ -соп трейдера сразу. Почему? Mm -hmm. Потому что сразу дисциплина, сразу риск-менеджмент, жесткий. Я просто знаю, что если человек пройдет комбайн и проработает на финансируем счете месяц, два, три, это он выживет дисциплина. в любой среде, в да. любом... он может потом торговать абсолютно везде. Угу. Очень часто я получаю вопросы, Никита, ну тут смотри, тут даже 165 долларов берем, 50 тысяч комбайн, это каждый месяц надо платить, это такие деньги, мне же выгоднее положить эти деньги на свой счет. Стоит ли вот эти 165 долларов платить каждый месяц? У меня сразу кочев. вопрос, что такое 165 долларов по сравнению с теми возможностями, которые человек это ничего. Uh -huh. Ну хорошо, заплатишь ты на следующий день, ой, на следующий месяц еще 165 долларов. По сути дела, это 330 тридцать долларов, всего за два месяца. Uh -huh. Да отдай uh -huh. ты их, ты потом получишь гораздо больше. Самое главное да, самое главное, потом не торопись э, именно быстро их отработать, вернуть семью, иначе потеряешь финансируемый счет. Иди типа, спокойно торгуя по 300 долларов в день. 6 тысяч долларов тебе в месяц обеспечено. Это будет стабильный твой заработок. 300 долларов рынок дает всегда. Просто его возьми. Все. Не бери больше, не жадничай. 300 долларов возьми все. А сколько максимум можно заработать с 50 тысячного счета на реальном счете? У меня максимум 8 тысяч был. Все, это предел. Я этот предел перепрыгнуть не могу пока что. А стоит ли перепрыгивать? Конечно стоит. Но ну, я, ну, я это сделаю. А если это сделать это. дополнительный счет, второй, на 150 тысяч, как сделал Антон? Так у меня есть. Да? Ну, еще третий сделать. На ребенка? Да. Девятилетний вундеркиндер. Пять вундер подводных камней в трейдинг. Ох, вопрос. Вот прям четенько. Блин, да я даже не знаю, как на этот вопрос правильно ответить, если честно. Потому что... А когда любой человек идет в трейдинг, он уже изначально должен быть подготовлен к бирже. То есть он уже изначально должен понимать, что такое платформа, хоть Nizya, хоть ATAS, хоть Wolfigs, неважно, да, что. Но он должен, должен понимать... Должно быть он... знания. Да, должно быть вообще понимать, что такое ASCII-BIDE, как, mm -hmm. а, как работает а, эта сама биржа, да какой принцип работы, как выставляются ордера, да, как лимитки, ну вообще, в лимитке все выставляется. Это нужно четко понимать, чтобы потом во время торговли не было косяков, когда ты ставишь лимитку, а у тебя открывается по, по байстопову сделка. Ну, то есть, вот такие моменты. Поэтому я даже не знаю, как ответить правильно на этот вопрос. То есть, если человек... А подготовленный, да, а ну, уже к бирже и четко понимает, в голове у него есть свой план, есть риск менеджмент, то я думаю, что здесь никаких подводных камней быть не должно. То есть он уже подготовлен, уже все знает. Тогда, если мы говорим про трейдера, какими качествами, по-твоему, должен обладать трейдер? Дисциплина. Так, как она должна проявляться? Ну, это полностью бизнес-план, то есть соблюдение бизнес-плана. А, ну, он, мы уже говорили, он должен очень быть психологически устойчив, должен быть хладнокровный достаточно в бирже, да? А никаких эмоций не должно быть. Биржа бирже эмоции не прощает. Счастье или к сожалению, я не знаю, но она не прощает. А Согласна ли ты с таким выражением, что то у трейдера не должно быть эмоций, ни позитивных, ни негативных. Абсолютно неправильное существо. Согласна. он должен быть быть и к плюсам, и к меньшим. Эйфории быть не должно. То есть, как только он заработал, начал радоваться, сразу компьютер выкл и пошел отдыхать. Да, если так, то да. Хочешь прыгать, иди прыгай на улицу, но выключи пространство. Угу. Угу. А как окружающие воспринимают твое профессиональное развитие? Дочка, муж, родственники, друзья? Ну, я уже вначале говорила, меня муж всегда во всех моментах поддерживал. поддерживал. Mm -hmm. Почему? Mm -hmm. Потому что, ну, а, как будет бы запрещать, это группа, да? Понимал, что для тебя это важно. Да, он понимал, что это очень важный момент, мне это нужно, и он не поддержал. Он сказал, говорит, иди, ты, ну, тебе это важно, я с тобой, у тебя все получится. Такое так. было. А, ну, дочка, -то, на, точку, на тот момент на маленьком. А сейчас? Немала. Она как-то понимает, чем мама занимается, гордится тобой? Понимает, она в школе англичанки сказала, у меня мама трейдер англичанка. Ого! Блин, спалила меня. И это, родители, вот мне мама, папа, да, поддержали, но они, может, тобой говорили, все равно. Не совсем понимает. Да, мне маме 54 Мама такая года. спекулянка. Да, мне маме 54 года, и как-то, ты знаешь, ну, а все равно вот эта вот советская закалка, советское воспитание, ну, все равно она как бы не знакома, но и то она сказала, что пробуй. Она мне сказала, пробуй. ты всегда говорит тебе, всегда тянул на что-то такое интересненькое, пробуй. Угу. Друзья, либо даже не самые близкие к окружения, то есть когда они узнают, как они реагируют? Ну, трейдер, да, хорошо, но больше я ничего не знаю. Понятно. Я, Антон, задал вопрос, задам и тебе. Как часто тебя спрашивают, что будет в следующем году с рублем? Блин, задолбали уже. Только мне не с рублем спрашивает, а с долларом. Что отвечаешь? Когда как, все по ситуации. Я помню, шестнадцатый год, и в сентябре месяц у нас было собрание, и... Глава ЦБ сказала, ребята, у кого есть в запасе рубли, переводите в доллары. Ну и все. Я в этот вечер, как раз у меня было это, окрашивание волос. Так. Я приехала в этот салон, приезжаю, мне девчонка там знакомая, все. Блин, не знаю, куда вложить деньги, блин. И на квартиру не хватает. У меня вот два с половиной миллиона, не знаю, что делать. Я говорю, Вер, переведи в доллары. И все, я просто сказала, она а думаешь, я говорю, уверена все так сколько квартир купила проходит, проходит это время доллар почти 80 она мне звонит блин инс спасибо тебе большое я теперь тебя буду бесплатно красить она говорит, забрала ко мне, свои 70 процентов бартеров в любое время да нет конечно она перевела купила квартиру да но там столько благодарности было на самом деле понятно ну, ради Бог. Послушала, ведь молодец, послушала, могла бы не послушать. А с остальными целями делишься с окружающими? То есть? Во а что вложить как бесплатно, по-дружески. Или ну, или не лезешь такой? Ну нафиг ошибусь, там еще меня не материть бы. Нет, ты знаешь, у меня подход такой: у всех есть голова на плечах, у всех есть мозг. Если вы меня об этом спрашиваете, значит. Перекладывайте ответственность. Принимайте ответственность на себя. Я свое мнение сказала, я же вас не заставляю это сделать, правильно? Если я мнение сказала, хотите, прислушивайтесь, хотите, нет, мне от этого ни холодно, ни жарко. Меня спросили, я со всей ответственностью подошла к ответу да, на, на этот вопрос, но принимать решение я всегда говорю, у каждого действия есть последствия. Об этом говорю, не забывайте. Но потом, говори, если что не так, говорю, ко мне никаких претензий. То есть я вопрос сразу решаю на берегу. Потому что потом в океане тонуть вместе на корабле я ни с кем не собираюсь. Нет, не надо. Нет желания все бросить к черту и начать что-то совершенно новое. Заняться чем-то другим. Ты шутишь? Столько труда? Нет, конечно, ты что? Исключено. У меня впереди кубок Робинсона еще, подожди. Так, так, так, давай в следующем году. Вот даже через год, В следующем я выиграю, а в двадцать первом ты. Ладно, давай, из 21-го, я его планирую из 21-го. 20-й год, там у меня другие планы. Хорошо, договорились, а то тут уже конкурентов надо устранять, а то лезут туда всякие. Ты знаешь, к ней первое место подойдет. Хотела сказать, нет, как это сказать, второе, сказала первое, видишь? Оговорочка по Фрейду. Понятно все. Слава последнее время По поводу Кубка Робинсона, кстати, на самом деле немногие знают, что это такое. Твое мнение... Когда ты получаешь первое место и всем показываешь, да, а это по факту олимпиада для трейдеров, как? Да? как для мировых? Близ... да, да, да, да. -да, -да. А как может измениться жизнь трейдера из Москвы, из Уфы, из не знаю, из Казани, когда он стал номером один, да, то есть? Никита USA. Прямая дорога сразу же. На самом деле, если тебя впереди... там с руками и ногами. Да. Однозначно, сразу же причем. Ну, а 70% там, естественно, никто тебе отдавать не будет. Дохода. Сексаски. Ты, ты зря, кстати, будут. Почему? А ты в курсе, что B Capital 70% дохода э, трейдера платит? Нет, не в курсе. Ну, я тебе говорю, это точная информация, потому что у меня там два человека работают. в У B Capital. 70% отдают а этот теста тебе 80 процентов отдает они не жадны у них у американцев другой менталитет понимаешь они отдают эти деньги но они на тебе и зарабатывают еще больше просто я исходил из информации что сейчас идет демпинг в хедж-фондах и если раньше было 220 то сейчас идет уже полтора пятнадцать что идет демпинг высокая конкуренция и все стараются привлечь инвесторов в меньшем комиссии нет, комиссия может быть там э, как-то... Да я не знаю, как сейчас у них с комиссией, кстати. Но я знаю точно, что вознаграждение трейдера 70% как было, так не осталось. Ты думаешь, что, условно говоря, трейдер, который стал номером один, да, то есть World Championship, он может э, гнуть свою линию и в Америке, если ему дают, допустим, 20 миллионов долларов? Ты, ты права качаешь уже везде, где хочешь. Я-то не имею кубка Рубиксона, везде права качаю в Робинсон. Ты вообще везде будешь права кончать. Это будет действительно на 100% осознанно. Понимаешь? Понятно. Выиграть Кубок Робинсон – это одно. А что с точки зрения пиара стоит сделать трейдер? Твое мнение? Да, сам по себе реклама, сам этот вот куда приглашают, вот, поздравляйте. Ну, в, в Чикаго там берут интервью, да, скорее всего, будет как Лана Орловская? Орловская. Компания называется просто, куда летишь, в офис этой компании, угу. где Тебя вручают кубок вот просто там, там уже сам по себе ты будешь очень известен и те люди, которые хотят вложить деньги в биржу да в инвестирование, они даже вот доллары миллионеры даже наши русские там они вас все равно узнают в любом случае поэтому хорошая вещь рекламе не нуждается то есть как как обычно вкладываем в продукт а не в рекламу да угу. Мы потихоньку подходим к концу. Чего бы ты никогда не сделала в жизни? Никогда бы не сделала в жизни. Знаешь, наверное, никогда бы не переступила через человека. Подлость. Угу. То есть по головам бы ты не пошла? Нет. Для меня это принципиальный вопрос. А в Америке насколько хладнокровны в этом плане и беспринципные люди? Потому что одно дело наша российская пропаганда, а на самом деле как-то в том же банке это максимально такая, по идее, должна быть токсичная среда. Но насколько там по головам ходят? А там, как по головам ходить? Ты либо умеешь торговать, либо не умеешь. То либо только по результатам. Получим, либо все зависит от твоих качеств, там по головам не пройдешь. Есть, там даже нет причин на кого-то настучать, у тебя нет повода. То есть, подлизывать задницу бесполезно, как в России. Нет, да? это, это точно. Угу. И э, давай последний вопрос. О чем мечтает Инна? О Бугате Каком? А вот последний, который. Его... Шару. Да. Зачем он тебе? Тем более в Москве. Хочу. Просто хочу. Ответ, да. девушки в красном платье хочу. Я понял. Да, кстати, по поводу красного платья, буду джентльменом, прекрасно выглядит, особенно на зеленом фоне. Великолепно. Это ты Мишель подколол? Не -е -е. Спасибо тебе за уделенное время. Еще раз а, поздравляю с а, результатом в Топ Стоп Трейдер. На самом деле, в, а, объективно, это, наверное, не самый, может быть, значимый твой показатель, но, тем не менее, максимально достойная а, награда. И я искренне желаю, чтобы ты смогла, во-первых, преодолеть 8 тысяч долларов. Да, я вот думаю, это будет вот, десяточку, даже 10 тысяч долларов хоть один, и ты такая... Есть, yes. во-вторых, а, во я искренне жду, как и Антона, чтобы тебя в письме в ближайшей рассылке там заиновавшего, что Ина лучший трейдер в мире заработала больше всего денег, там вывела больше всего денег и максимальное количество безубыточных дней. Так у меня про аккаунт, они а на про ниже не, не печатают. Ну, так ты же перейдешь, как только ты заработаешь ну, первые ты 5 тысяч долларов, ну для тебя это буквально пару дней и все вообще. С их тариском, точно. Да, да. Вот. И э, что желаю? Раз мы под конец обсудили, в 2021 году я тебе желаю стать номером один World Championship Кубка Робинсона, Чтоб ты стала лучшим трейдером мира. Спасибо. А ты в 2020 году Давай титул зарабатывай да, и, и будем всех нагибать вместе процентами своих комиссий. Мы с тобой в Чикаго. Да, кстати, в двадцатом году выиграю, обязательно тебя возьму, кто же будет переводить то все, я же лысень в этом плане. Сейчас, сейчас мне можно брать, так они и меня наградят с тобой, думаешь я просто так полечу?